Притча о материнской любви. Умер человек и попал на небо. Подлетает к нему ангел и говорит. Вспомни все хорошее, что ты сделал на земле, тогда вырастут у тебя крылья и ты полетишь со мной в рай. Я мечтал построить дом и посадить сад, вспомнил человек. За его спиной появились маленькие крылышки. Но я не успел осуществить свою мечту, со вздохом добавил человек крылышки исчезли. «Я любил одну девушку», — сказал человек, — и крылышки снова появились. «Я рад, что никто не узнал о моем доносе», — вспомнил человек, — и его крылышки исчезли. Так человек вспоминал и хорошее, и плохое, а его крылышки то появлялись, то исчезали. Наконец он вспомнил и рассказал все, а его крылья так и не выросли. Ангел хотел улететь прочь, но человек вдруг прошептал, еще я помню, как мама любила меня и молилась за меня. В то же мгновение за спиной человека выросли большие крылья. Неужели я смогу летать? Удивился человек. Материнская любовь делает сердце человека чистым и приближает его к ангелам, с улыбкой ответил ангел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.